Так, теперь смотрим мой метод э, расхождения, схождения колес. Поставляю пластиночку. У меня с игрушки здесь 2,1 мм. Ставлю на самый обод, на обод, чтобы не касалось резинки. И протягиваю шнурку. Шнурку я ставлю вот сюда вот на гвоздик. Гвоздик загнул. Шнурка у меня стоит по центру. Протягиваю. Здесь. Брызговик подгинаю, чтобы не мешал. И смотрим. Смотрим. Там закрепил с той стороны, чтобы полностью было. И смотрим. Здесь лежит тоже по центру шнурка. Проверяем. Ну, где-то миллиметр. Где-то миллиметр сойдет. Смотрим теперь на другую сторону. На другой стороне все то же самое. Всё то же самое смотрим здесь здесь миллиметра два зазора даже три ставлю на пластинки две пластинки вместе что с одной стороны что с другой чтобы легче было крутить две пластинки между ними солидол Закинул. Так, теперь все это сделали. Откру... А там должно уже быть откручено. Прежде чем ставить на пластинке, надо открутить. Теперь догоняем. Нам надо крутить. Так, нам надо крутить против часовой стрелки. Не по часовой стрелке, а против часовой стрелки я крутну буквально чуть-чуть. Смотрим на уход колеса. Хоп, хоп. хорош. Все, оставляю так. Помимизировали. Вот для чего нужны эти вам пластины чтобы было легче крутить покрутили у меня здесь соответственно метки вот они меточки вот и вот я их аккуратно совмещаю более или менее вот так где-то вот так вот все совместил более или менее теперь проверяем еще раз Миллиметра, миллиметра два осталось. Здесь Здесь мы не крутили, но рулем пошевелили. Значит, чуть-чуть дадим в ту сторону. Вот так вот. Пошевелили. Проверяем дальше заново миллиметра два хода свободного это в минусе два миллиметра в минусе здесь проверяем вот как чтобы было наглядно видно пальчиком так ниточки сейчас убираем все отъезжаем прокатимся и посмотрим хорошо ли стало или плохо. А второй раз пластинки я подкладывать не стал не стал будем так смотреть руль выставлен смотрим буквально буквально 0 5 миллиметров буквально там даже может может чуть больше чуть меньше здесь здесь здесь то же самое даже чуть меньше даже чуть где-то 0 5 миллиметров все ну я считаю сход развал закончен. точнее сход схождение развал совсем другое развал делается вот это вот по, вот, вот по этой части развал вручит ну самому то есть делаешь вот так вот схождение будем вот так вот ставить ну все добились в плюсе у меня находится где-то миллиметр. В плюсе миллиметр. Можно было еще крутануть, но по ходу езды по ходу езды, я потом посмотрю, крутануть или не крутануть. Но на данный момент я оставляю так. У меня зазор 0,5 миллиметров. С одной стороны и с другой. То есть в общей сумме будет миллиметр. Вполне приемлемо для переднеприводной машины. Всем спасибо за внимание. До свидания.